Привет! Если смотришь это видео, наверняка тебе нужен совет или информация о том, как классно сделать ремонт, не наломав при этом дров. Я расскажу тебе пару решений для ремонта, которые позволяют сделать интерьер удобным и функциональным, сэкономить квадратные метры и время. Эта подборка содержит максимально универсальные идеи для решения проблем, которые возникают во время каждого второго ремонта. Начнем, пожалуй, с самого необходимого для современного человека, живущего в 21 веке. В любом жилом пространстве нам жизненно необходим доступ к электричеству. Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда на кухне много, реально много розеток, и все заняты. Странно, да? Тут правило «чем больше, тем лучше» полностью оправдывает себя. Поэтому номер один удачное решение для ремонта – сделай розетки с запасом. И не забывай при этом о планировке, чтобы расставить розетки там, где они реально нужны. Кстати о планировке. Отличное решение номер два. Тебе нужно сразу продумать всю планировку и найти место для встроенного шкафа или другой встроенной мебели. Это позволит эффективно спрятать весь бардак в шкаф, который будет вписываться в интерьер и экономить свободное пространство. Встроенная мебель – это в целом почти всегда отличное решение многих проблем. Об этом лучше не забывать. Вообще, наши соотечественники любят пренебрегать планировкой перед началом ремонта, считая, что это не столь важно. И очень зря. По статистике, предварительная планировка помогает заранее выявить и устранить более 30% проблем, увидеть потенциальные возможности для дизайнерских решений. Идея номер три. Заменить привычные жалюзи рулонными шторами. Сплошное плотное рулонное полотно выглядит эстетичнее и современнее, имеет удобный подъемный механизм, легко моется и к тому же выбор цветов и фактур достаточно большой. Отличная модная альтернатива устаревшим жалюзи. Далее поговорим о разноуровневом освещении и зонировании света. Очень полезная функция, потому что в некоторых ситуациях основной свет может быть слишком ярким. Самый простой пример – просмотр телевизора вечером. Общий свет будет мешать, без света же нагрузка на глаза будет слишком высокой. Решение. Приглушенный прикроватный свет будет очень в тему. Помимо этого, дает возможность, например, почитать вечером или может создать интимную обстановку. Другой отличный совет насчет освещения – подсветка в рабочей зоне кухни. Такое зонирование света значительно облегчит процесс приготовления пищи. А также упростит уборку, так как при хорошей освещенности рабочего пространства вам будет удобнее и приятнее заниматься этими рутинными делами. Совет номер 6 касается технической планировки ванной комнаты. Почему это важно? Вряд ли кому-то нужно неудобное пространство или бьющееся в стиральную машину двери. Технический дизайн и расчет поможет сэкономить пространство и гармонизировать интерьер. Нужно учитывать глубину и ширину всей техники, стиральная и сушильная машина, а также помнить про расстояние от стены для подводов и розеток. Все нужно вымерять, чтобы точно знать, куда поместить технику. Это правило применимо и к технике на кухне. Продуманный технический дизайн поможет эстетично вписать электрический духовой шкаф, микроволновую печь или даст возможность сделать скрытый холодильник. Раз уж заговорили о ванной комнате, седьмым номером удачных решений будет навесная сантехника. Или инсталляция. Этот прием облегчает интерьер, современно смотрится и самое главное намного упрощает уборку помещения, что особенно важно для ванной комнаты, как для помещения с повышенной влажностью и высоким уровнем распространения бактерий. Из недостатка такой сантехники только цена и сложность демонтажа. Но все же отличное решение для ремонта. Пора перейти к совету номер восемь. Если вам нужно зонировать комнату, используйте ложи. Это очень практичный способ, не имеющий недостатков. Можно получить большую светопроницаемость в комнате, при этом получить пространство для хранения и зонирования. Функциональность и эстетика, не говоря о том, что можно найти стеллаж любой формы, размеров и ценовой категории, идеально. Батареи с регулятором температуры. Теперь ты сам можешь контролировать теплоотдачу радиатора. Горячо или холодно решаешь только ты. Помимо этого можно настраивать разную температуру в разных комнатах. Помимо этого, регулятор позволит провести аварийное отключение батареи без отключения всей системы. Так что это однозначный плюс и номер 9 в нашем списке удачных решений. И последний совет для удачного ремонта. Лучше отказаться от многоуровневых потолков из гипсокартона, даже если очень хочется. Этот прием просто вышел из моды. И единственное, что он принесет в интерьер, это лишние затраты на его монтаж. Лучше всего остановить выбор на любом нейтральном и лаконичном потолке. А акцент сделать на стенах, на польном покрытии, мебели или текстиле. Это одни из основных советов по ремонту, которые облегчают жизнь и эксплуатацию интерьера. В большинстве своем они универсальны и будут так или иначе полезны в любом ремонте. Надеюсь, они тебе пригодятся. Удачи в твоем ремонте!